Всем привет! Существует множество разных техник создания дизайнов машинной вышивки. И один из них рисование от руки. Так вот, в программе по дизайн для этих целей имеется два специальных инструмента и два обычных инструмента, которые используются при создании дизайнов. Это отличные инструменты, но рисовать с помощью этих инструментов мышкой – мовитон. Эти инструменты предполагают, что вы все-таки дизайнер машинной вышивки и у вас есть планшет. И вы можете рисовать от руки. Планшет может быть любой, кстати. Выберите тот, который вам по карману. Чем больше планшет, тем он удобнее для работы. Но если цена кусается, вы можете обойтись и маленьким. Поскольку в наших программах мы используем планшет исключительно как простой инструмент для создания однотипных линий, поскольку строчка – это однотипная линия, все ее параметры, толщина, вы, будь она замкнута или не замкнута, регулируются исключительно настройками или инструментами, выбранными в программе, то вы можете выбрать планшет любой фирмы с самым примитивным, самым примитивным функционалом. Предполагается что вы уже купили планшет. Ну, если вы его не купили, то попробуйте повторить все движения мышкой. Уверяю, у вас получится. Просто будет не очень удобно. Все-таки перо – это гуд. Рисовать с помощью пера вы можете следующими инструментами. Это карандаш. Создаются объекты красного, такие как красного цвета. Незамкнутая прямая. Это весь дизайн Соляду нарисован данным инструментом со строчкой сметочной. Следующий инструмент. Ну, Этот инструмент, незамкнутая кривая, тоже можно использовать, но он не совсем подходит. То есть у него закругленные края получаются. И последний инструмент, карандаш, незамкнутая кривая. С помощью него создаются вот такие вот строчки. В работе этих инструментов имеется два существенных отличия. Если вы рисуете с помощью инструментов группы карандаш, то ваши действия похожи на обычные движения при рисовании карандашом. Вы просто выбираете инструмент, кликаете по экрану, по рабочему полю и начинаете рисовать. Линия рисуются ровно до того момента, пока вы не оторвете мышку. О, извините, пожалуйста, не оторвете перо от планшета. Ну или не отпустите кнопку мышки. При рисовании инструментами, незамкнутая прямая или незамкнутая кривая, вы создаете поступательное движение, как, игл, как точки прокола, будто машинка строчит. Для окончания создания линии необходимо нажать Enter на клавиатуре. Одна важная деталь, на которую следует обращать внимание при рисовании таких э, дизайнов. Значит, э, это протяжки. Вам необходимо максимально избавиться от протяжек. То есть, когда вы планируете рисовать дизайн, когда вы Прежде чем вы приступаете к его созданию, представьте себе, как вы будете рисовать. Постарайтесь представить, с какой точки вы начнете и в какой точке закончите. Это не значит, что ваш дизайн совсем не должен содержать протяжек. Например, обратите внимание, здесь некоторые места, но ну, невозможно их избежать, потому что о, отрисовывается сначала один объект и потом переход к другому. Но прежде чем рисовать, представьте, что нарисуете вы первым. Например, этот объект, потом перейдете к этому и дальше продолжите рисовать. Стараясь делать так, чтобы протяжек не было, возвращаясь, да, то есть вы можете всегда, можете с помощью строчки вернуться обратно, перейти на эту часть дизайна и создать всего лишь небольшое количество стр... протяжек. И тем не менее давайте без фанатизма, то есть просто не надо скакать у вот объекта к, объект, к объекту отрисовываю вначале один, потом другой э, создали линию в одном месте, да, потом перескочили на другое место, через какое-то вернулись, через какой-то период вернулись вначале сюда. Нет, просто отрисовывайте объекты последовательно. Думайте на шаг вперед, создавая дизайн.